Здравствуйте! Каждый день мы желаем друг другу здоровья. Но сейчас такая сложная ситуация, мир изменился. Мы думаем только о том, как остаться здоровым. И это сейчас самый главный вопрос, который тревожит абсолютно каждого. Сейчас, если мы заболели, высокая температура, кашель, мы начинаем вызывать врача. Я столкнулась с такой ситуацией, когда у моей сестры поднялась температура, стали вызывать врача. Столько вызовов, много, что врач не смог в течение четырех дней к ней прийти. И пришлось идти самому в поликлинику. Поэтому сейчас ситуация такая, что в аптеках я уже с этим же столкнулась. Нет препаратов, которые бы помогли в данный момент времени исцелиться нам. И ставит вопрос, как остаться здоровым. Это самый главный вопрос на сегодняшний день. Первое, что мы должны понимать и знать, что это повышение иммунитета. А второе, как же все-таки нам узнать, как можно раньше, симптомы на ранней стадии развития болезни. И для этого в компании «Вивасан» есть все возможности. Первое – для иммунитета. В компании «Вивасан» целый спектр, целая линейка продуктов, которые позволяют нам именно повысить иммунитет, остаться здоровыми. А самое главное, уникальный прибор в компании Vivasan – это биопульсар-рефлексограф производства Германии. Прибор сертифицирован в 2008 году Всемирной организацией здравоохранения как медицинский прибор. Прибор используется в ведущих странах мира – Германии, Швейцарии – Австрия, как медицинский прибор во всех медицинских учреждениях этих стран. Это говорит о том, что мы можем воспользоваться европейской методикой профилактики своего здоровья. Я хотела бы вас сегодня познакомить с этим прибором, который поможет вам в дальнейшем остаться здоровыми. Прибор Биопульсар. Вот, ну, вот так выглядит у нас. Здесь две руки, мужская рука и женская. Мы измеряем энергетику 43 органов на сегодняшний день. Этот прибор, вот это то, что вы видите, датчики, это акупунктурные точки. Аквапунктурные точки у нас находятся на ухе, на стопе и на ладошке. Для того, чтобы начать измерение на этом приборе, мы снимаем все украшения, которые у нас есть на руках, моем руки тщательно и затем кладем руку. В течение одной минуты прибор соединен. Сервер прибора находится в Австрии. И программы, которые используются для профилактики и для вот Для коррекции нашего здоровья все программы созданы врачами Европы, Германии, Австрии, Швейцарии. И все это сконцентрировано, и таким образом мы, это позволяет нам на сегодня видеть и ну, использовать европейские методики профилактики здоровья. Положив руку, через минуту мы снимаем. И на экране мы видим графики. О чем же они говорят? Существует оптимальный уровень работы энергии органа. И есть уровень, когда энергия органа повышается или понижается. Если энергия органа повышается, значит орган работает в очень сильном усиленном режиме, что впоследствии через несколько дней, недель приведет к заболеванию органа. И это очень важно, и это нужно понимать. Если энергия органа понижена не в оптимальной фазе, что это говорит о хроническом процессе в органе. И тогда вместе с консультантами вы начинаете рассматривать, что вас беспокоит на этом этапе. Но тем не менее, даже хронический процесс мы можем так, благодаря продуктам Вивасан, изменить, что энергия органа начнет постепенно повышаться и придет к норме. Кроме того, на этом графике мы можем увидеть также Аура. Что показывает аура? Аура показывает эмоциональное состояние на сегодняшний день, сколько пьете вы воды, а также мы можем видеть кислотно-щелочное состояние крови, лимфы. Тем самым мы можем благодаря этому прибору скорректировать все те изменения, которые на сегодняшний день у вас есть. И благодаря прибору Биопульсару мы можем абсолютно четко контролировать состояние своего здоровья, приумножать его и не давать возможности заболеть своему организму. воспользоваться услугой биопульсара вы можете в офисе компании Вивасан в вашем городе. свяжитесь с человеком, который направил видео, или воспользуйтесь контактами в описании ролика. оставайтесь здоровыми.